напишите мне пожалуйста как видно как слышно ставьте десяточки если видно и слышно хорошо угу. хорошо так есть десяточки отлично Всем добрый вечер. Рада вас приветствовать. Сегодня третий и завершающий вебинар из нашей серии Нумерология успеха. Два я уже провела для вас, где мы познакомились с темами, что такое космический код человека и деньги в карте судьбы. Коды богатства безденежья. Я об этом обо всем уже рассказала вам на предыдущих двух вебинарах. А сегодня мы с вами поговорим на тему кармы. Очень и очень актуальная тема на сегодня. Чем больше я с этим работаю, тем больше в этом убеждаюсь. И сегодня на вебинаре расскажу вам, что такое карма с научной точки зрения, как формируются кармические долги, что такое кармический код человека, что он в себя включает. И мы с вами в прямом эфире будем учиться рассчитывать карму, Дам вам одну из методик расчета, их много, но я вас познакомлю с одной из таких прогрессивных методик расчета кармических долгов, которые больше связаны не столько с какими-то э, негативными деяниями в прошлом, сколько с реализацией задач именно на это воплощение. Да? Ну и если будут запросы, то расскажу о том, что такое карма безденежья и безбрачия каким образом происходит активация кармических долгов в жизни давайте для начала проверим насколько вы включены в процесс поставьте сейчас восклицательные знаки если интересно все то что я сейчас рассказала программа которая вас ждет на сегодня заодно проверю насколько вы слушаете внимательно ну, если вам интересна программа, тоже увижу по количеству восклицательных знаков. Так, угу. неплохо, неплохо, но недостаточно, недостаточно. Хотелось бы больше. Включайтесь, чтобы я видела, что вам интересно. Так, Галина, напиши, что делать, если чат идет о видимости нету. Маргарита. Хорошо. Судя по вашим восклицательным знакам, можем начинать. Кстати, хочу сказать сразу, мы решили сделать такое интересное для вас нововведение, и будем это делать, я так думаю, для участников именно живых да, вебинаров, не тех, кто в записи слушает, а кто приходит на наши вебинары. Вот. В конце сегодняшнего вебинара мы предложим вам заполнить анкету, ну и естественно те, кто заполнит анкету, вы получите в подарок мастер-класс тоже на тему кармы, карма знаков зодиака, очень познавательный, очень интересный, особенно если вы интересуетесь своим личным развитием. Чтобы получить его в подарок, вам нужно сидеть до конца вебинара и в конце когда маргарита вам выложит анкету просто ее заполнить ответив на несколько вопросов да? ну что ж будем начинать если у нас сегодня те кто первый раз присоединился поставьте пожалуйста единички кто первый раз меня слушает кто первый раз меня видит поставьте пожалуйста единички если такие есть новенькие те кто уже много раз меня видел слушал проходил обучение поставьте пятерочки давайте посмотрим если у нас сегодня новички тогда и будет смысл рассказать о себе но если все свои то повторяться я не буду новенькие заявите о себе если вы есть Ольга новенькая, хорошо, один новенький у нас появился, прекрасно, все остальные старенькие, кто на новенького? Ну давайте, чтобы не тянуть время, я э, представлюсь, да, вижу, что есть новые ребята, прекрасно, очень рада, добро пожаловать, так сказать, в, нашу, в наш круг, в наш тренинговый центр. Э, зовут меня Дорис, э, Дорис Костем Эдосом, настоящее мое имя. Я работаю с людьми уже 17 лет в разных направлениях. Это нумерология. Я нумеролог, преподаю нумерологию и... Работаю индивидуально как нумеролог по составлению индивидуальных карт и коррекций разного вида нумерологию, классическую, пифагорейскую, кармическую, энергоинформационную. Обучаю всем этим видам нумерологии, также нумерология здоровья, предсказательная нумерология. В общем, все виды, которые на сегодня есть, самые-самые прогрессивные. Кроме этого, я являюсь психологом, специалистом по интегративной психологии и психотерапии. Являюсь коучем, тоже есть несколько сертификатов, сертификаций. И а, являюсь тарологом. А, делаю сама расклады Таро и обучаю азбуки Таро, а, как а, работать с Таро. И также у меня есть авторские курсы Таро-нумерология. А, тоже очень и очень интересные совмещение нумерологии и Таро вот как я уже сказала, много лет работаю с людьми и преподаю есть много инструментов которые владею кармические коррекции, регрессивная терапия, эмоциональный интеллект ну конечно же нумерология занимает основное такое место в моей деятельности особенно в плане преподавания потому что является любимым направлением я считаю что нумерология это тот инструмент который как никакой другой позволяет глубоко узнать человека его задачи таланты и способности ну и если говорить о карме то вот Мне кажется, что нумерология, среди прочих других, я ни в коем случае не отрицаю да, необходимость других инструментов, но вот нумерология дает настолько большую глубину в плане понимания своей кармы и дает именно четкое разделение между долгами, уроками и задачами кармическими, как никакой другой инструмент. И я буду вам сегодня рассказывать об этом и, скажем так, приводить примеры. Вот. Поэтому считаю, что с кармической нумерологией должен каждый познакомиться. Во-первых, это понятно, легко и доступно, во-вторых, это очень полезно. Если готовы, ставьте плюсики, будем начинать, будем погружаться с вами в мир кармической нумерологии. И начнем мы, как обычно, с вопросов к вам. Угу. Так, вижу знакомые лица. Евгений, здравствуйте, давненько вас не видела. всегда рада читать ставим плюсики кто готов не готовы я не вижу плюсиков в чате ребят не готовы другими делами делайте чуек там да завариваете газетку вы читаете или все-таки пришли на вебинар если пришли на вебинар покажите поставьте плюсики что готовы отлично хорошо давайте протестируем Сделаем такую экспресс-диагностику вашей жизни, ваших конкретных запросов, можно так сказать. Вот, я прошу вас написать мне в чат одно-два слова, что у вас откликается, есть какие пересечения с тем, что я буду сейчас называть. Сыграем в такую диагностику, которая называется «Знакома ли вам ситуация?». Первое. Знакома ли вам ситуация, когда вы очень много работаете, но мало зарабатываете? Если да, ставьте единички сейчас в чат. Много работаю, стараюсь, прям напрягаюсь, но при этом зарабатываю мало. Если да, единички, пожалуйста, поставьте. Второе. Знакома ли вам ситуация, когда вы нашли свое, кажется вам, призвание, любимое дело, оно вам очень нравится, но оно не приносит доход, не приносит денег желаемых. Поставьте двоечку тогда, если эта ситуация знакома. Угу. Так, хорошо. Вот, благодарю, что включились. Жду, жду ваши комментарии. Третье. Знакома ли вам ситуация, когда вы себе ставите цели, пишете планы, создаете калаш мечты, но дальше ничего не происходит, то есть мечты не сбываются, цели не достигаются, не реализуются, это все остается только у вас в голове или на бумаге, тогда троечки поставьте, если да. И будьте честны, ребята, это диагностика, я для вас ее делаю бесплатно, но на самом деле это коучинговая технология, которая позволяет выявить ваш конкретный запрос, то есть вашу проблему. Поэтому рекомендую отвечать на вопросы честно. Четвертый вопрос. Знакомы ли вам, когда вы мечтаете о чем-то, но тут же сразу, моментально в голове срабатывает так называемый стоп, самозапрет, и вы говорите – не сейчас нет это не для меня не могу себе этого позволить четверочки если есть такое если у вас работают самозапреты ставьте тогда четверочки угу. так так так есть угу. И я рекомендую сразу если вы готовили блокнотики вот себе напишите что именно вы выявили сейчас есть у меня, например, самозапрет, есть, например, проблема с монетизацией да, того, что знаю и умею. Давайте дальше пойдем. Ситуация связана с отношениями. В целом можно ответить, не выделяя, да, тут больше, это у нас будет цифра 5. Знакома ли, знакома ли вам ситуация? Когда в отношениях вас или не слышат, или не понимают, или не ценят, или изменяют даже. Тогда пятерочки ставьте, если есть проблемы в отношениях. Ставьте пятерки. Угу. Вижу, что есть. Да, на самом деле, вы знаете, когда я вот сейчас делаю исследование по кармическим задачам, которые мы проходим вот сейчас, 2020 года, тема отношений, она прям вообще вышла на первое место на самом деле. Угу. Хорошо, дальше двигаемся. Знакома ли ситуация, когда пытаетесь накопить денег, но не получается? Хочу накопить, стараюсь, но не получается, шестерки тогда ставьте. И в принципе, давайте не будем разделять вот этот момент э, с долгами. Когда закрыли один долг, образовался другой, тоже шестерки ставьте. Когда взяли кредит, не можете его выплатить, тоже шестерки ставьте. Угу. Так, вижу, да, есть и 5, и 6. Вот, хорошо, и записывайте себе, ребят, сразу. Вот мы выявляем ваши проблемные зоны, так сказать, выявляем ваши запросы. <связывая> Итак, шесть было у нас блоков, скажите мне сейчас, посмотрите на то, что вы написали, сколько из вот, ситуаций резонирует да? тема отношений тема денег тема монетизации знаний тема самозапретов и тема нереализации целей вот сколько из этих шести у вас напишите мне цифры два три четыре пять да? причем я как бы помогла вам я даже объединила в несколько циферкой напишите сколько ну, то есть мы будем понимать, что у нас всего шесть блоков, и вы сейчас цифрой напишите, сколько из них у вас попадает. То есть если попадает больше трех, то, в принципе, это много. Да? Два – это еще терпимо, согласны? Но больше трех – это говорит уже о том, что э, есть серьезные проблемы, и надо разбираться, надо разбираться, э, что вызывает, эти проблемы да? в чем причина то есть как я называю на сессии с клиентами рыть в глубину да? почему так происходит почему у нас в принципе есть сложности с тем чтобы достичь нормального уровня процветания стать богатыми в конце концов почему все время в жизни возникают какие-то трудности да? клиенты приходят и на сессию говорит за что почему вопросы неправильные да? задавать надо для чего вопрос потому что на самом деле все наши трудности и проблемы они связаны с кармой я все больше и больше в этом убеждаюсь друзья мои все больше и больше все дело в карме разной кармы, есть много видов кармы, да, уроки долги и задачи, об этом еще поговорим с вами, и в том, что человек не реализует свое предназначение. Мы с вами будем разбираться сегодня с этим, да, что такое карма, как она связана с тем, что в каких-то сферах нашей жизни у нас возникают проблемы. Поэтому сейчас настраивайтесь, включайтесь. Вот так смотрю на ютюбе, угу. единички, двойки, окей, хорошо, включаемся. Итак, для начала разберемся с тем, что такое карма. Я абсолютно уверена, что каждый из присутствующих здесь слышал это слово, каждый понимает это по-своему. Напишите мне вашу версию, как вы понимаете слово «карма». Вот именно вы, да, не какую-то заумную трактовку, которую вы прочли, ну разве что только вы с ней полностью согласны, напишите своими словами. «Карма» – это, можно даже без слова «карма», просто слово «то-то», «то-то», «то-то». Напишите. Для вас. Ваше понимание, что такое карма. Угу. Карма ⁇ это то, что мы делаем со своей жизнью. Лихо, лихо. Нравится мне такая трактовка, Наталья. Благодарю. Еще, ребят, что такое карма? Ваши версии смелее. Как вы думаете? Какие уроки должны пройти в этой жизни необходимость пройти уроки в прошлой жизни угу. урок не пройденный в прошлой жизни отлично еще молодцы ну видно что кое-что знаете кое-что понимаете угу. расплачиваемся за грехи предков ну хорошо, но сразу вам скажу, что из-за свои тоже. Давайте не только на предков все будем валить. Исправление плохого. Хорошо, но в целом не понятен ход ваших мыслей. Давайте будем разбираться, ребят. Что такое карма? Так, да, карма то, что каждое наше действие будет в жизни либо вознаграждено, либо будет штраф. Угу. Тоже хорошая версия. Давайте будем разбираться. Так. Я дам сегодня несколько да, трактовок, то есть расскажу вам о том, что такое карма с разных точек зрения. В принципе, они все говорят об одном и том же, только на разном языке. На самом деле существование кармы на сегодняшний момент доказано. Есть даже приборы, которые позволяют измерить тот след кармический, который человек оставляет своим мозгом, да, излучениями своего мозга в пространстве. И поэтому существует такая четкая формулировка. С научной точки зрения да, каждый человек имеет мозг, как правило. Если этот мозг работает, он излучает определенные вибрации, из этих вибраций, которые распределяются по биологически активным точкам тела человека, по чакрам, энергетическим каналам, и потом как бы проявляются во внешнюю следу, формируется энергетический след в пространстве, такой шлейф. И поскольку этот импульс, он проходит через все наше тело, быстрее, чем со скоростью, света. В этот след записаны все мысли, все эмоции, все решения, намерения даже, поступки, естественно, стрессы. Ученые назвали этот след «ментальное тело памяти». Физики говорят, это «ментальное тело памяти». А верующие называют вот этот след, который остается за человеком в результате его жизни, называют это «душой человека». Да? Эзотерики называют это кармой, но это одно и то же. Ребята, карма – это душа текущего воплощения. Соответственно, если вы верите в реинкарнацию, а реинкарнация тоже на сегодняшний день подтверждена уже, да, то есть душа каждого воплощения, то есть карма каждого воплощения или ментальное тело каждого воплощения. Сейчас наверняка кто-то из вас удивился, жду восклицательные знания. Если вас эта информация удивила или порадовала, потому что наверняка с такой точки зрения вы не смотрели на карму, а на самом деле это так. Да? Как ее не назови, ментальное тело памяти, душа или карма – но это суть одно и то же это то что из себя представляет человек в каждый квант своего воплощения в прошлом настоящем и в будущем и есть карма текущего воплощения есть карма предыдущего воплощения и карм как и душ много вот разобрались с вами с базой теперь есть понимание двигаемся дальше естественно базируясь на той информации, которую вы уже узнали, когда мы появляемся на свет, каждый человек, он получает свой кармический код. Что это за кармический код? Ну, это такой набор вибраций, из которых человек состоит. День рождения, там, месяц, год, да, полная дата рождения, имя, как назвали человека, фамилия, отчество. То есть мы получаем этот кармический код, который на самом деле содержит в себе информацию, в том числе о предыдущих воплощениях, кармах, да, и задачи, и уроки текущего воплощения. Причем во всех сферах жизни будут свои уроки и свои задачи, и могут быть свои долги. Ребят, если это понятно, поставьте сейчас, пожалуйста, единички. И такой набор существует ну, абсолютно у каждого человека. Да? Нет человека, который рождается без кармы. Есть карма предыдущих воплощений и, естественно, есть карма текущего воплощения. Угу. Хорошо. Как нам узнать, как нам разобраться, какая у меня карма? Да? Ну, для этого существует такой инструмент, как кармическая нумерология, которая позволяет с помощью определенных расчетов, да, определенных действий, их много, сразу скажу, есть очень много разных способов в нумерологии именно определить карму, но всегда у нас будет использоваться дата рождения человека, его имя, ну и мы можем смотреть дату также по жизненным периодам. Да. Вот. С помощью кармической нумерологии мы это можем узнать. Что именно? Да? Давайте посмотрим, чтобы сейчас у вас еще больше всего в голове систематизировалось. Потому что, исходя из того, что я прочла, да, ваше определение кармы, оно не полное. А сейчас, после моего урока, будет полное. В целом, да, что в себя включает понятие кармы? И почему все так непросто у нас в жизни? Ну, потому что на самом деле существует целый кармический комплекс. Давайте назовем его так кармический букет, если хотите. Во-первых, есть то, что мы называем кармические долги. И это всегда связано с прошлым. Да? Кармический долг он всегда связан с прошлым. Это то, что может закрывать от человека его благополучие. Потому что должок висит, он тяжелый, и он не дает возможности, пока не будет отдан, грубо говоря, уплачен, не дает возможности, скажем так, прийти к желаемому. Да? Это то, что с прошлым связано, кармические долги. Есть кармические уроки. Это то, что способствует эволюции человека. Это то, что человеку необходимо изучить в процессе текущего воплощения, узнать через взаимодействие с другими людьми, через обучение в школе, вузе, там да, на специальных курсах и так далее. Вот. И есть кармические задачи. Это то, что помогает человеку реализовать его предназначение. На разный период жизни ставятся разные задачи и то, как человек эти задачи выполняет, в принципе, будет всегда демонстрировать его качество жизни, то есть его результат. Если человек доволен своим качеством жизни, значит он правильно реализовал кармические задачи. Если вот здесь минус, недоволен, да, ну, не нравится, хочу изменить, хочу другого, значит нам надо смотреть в кармические задачи, в кармические уроки и в кармические долги. Если это понятно, двоечки пожалуйста поставьте да? То есть у нас карма – это три вида, да? это не что-то одно, и это не всегда связано с прошлым, это в том числе связано и с текущим воплощением, и, в общем-то, с теми уроками и задачами, которые мы проходим. Как справиться с кармическими долгами, как реализовать свое предназначение, этому я учу на своем тренинге «Карта судьбы». Я сразу вам о нем говорю, пару слов сейчас скажу, в конце больше внимания уделю этому тренингу, но сразу хочу сказать, чтобы вы не боялись, не пугались, да, вот карма, что с этим делать. Есть очень большой блок у меня именно в тренинге «Карта судьбы», который посвящен теме кармы, вычислению своих кармических долгов, уроков и задач, и самое главное, коррекции кармических долгов. Действительно, если вы чувствуете, что у вас как бы, есть проблемы, которые могут быть связаны с кармой, то однозначно вам нужно идти ко мне в тренинг. Если вы чувствуете, что ваши проблемы связаны больше с тем, что вы не реализуете свое предназначение, то в тренинге есть опция и для этого. Вот Как узнать свое предназначение? Это первый пакет моего тренинга, это пакет ученик. Сразу себе отметьте, пожалуйста, запишите. Предназначение равно пакет ученик, потому что вот за эти шесть уроков, которые в этом пакете, полностью вы начинаете понимать свое предназначение и задачи. Вот. Если ваша задача на сегодняшний момент разобраться с денежными блоками или с отношениями, как вы писали в своих запросах, то это пакет студент. Пометьте себе, пожалуйста, пакет студент – это разобраться с денежными блоками и с отношениями. Отношениями. Если вы хотите совсем разобраться и предназначение узнать, и с отношениями разобраться, и с деньгами, и самое главное, исцелить свою карму, то это пакет практик. Я о нем расскажу, какой он шикарный, да, какие включают в себя блоки, какой к нему идет бонус, но вы себе сразу пометьте сейчас, что решить все проблемы ⁇ это пакет практик. Угу. Плюсики, если понятно, ребят. И сейчас продолжим. Плюсики, если понятно, обязательно себе делайте пометки. Галина, я уже вошла в пакет практик, отлично, молодец, уже на практике, ну вы умнички, потому что на самом деле я сделала стоимость практика подарочную, она всего лишь на 4 тысячи рублей дороже, чем пакет студент, но там в два раза больше уроков, там 23 урока, то есть это полнейшие курсы за копейки, молодцы. Плюсики, если понятно, и, ну, ребят, я знаю, что хотите больше узнать о тренинге, но в конце расскажу. Давайте сначала пройдемся с вами по моментам, чтобы вы научились рассчитывать кармические долги, поняли, что это не сложно. И, возможно, узнать для себя что-то важное очень сегодня. Я дам кусочек из платного тренинга, у меня их несколько по карме. Да? Пример мы с вами рассчитаем сейчас. Карми, кармический долг по одной из новых методик. Долг, который... Нельзя сказать, как я вам уже говорила в самом начале, связан с каким-то негативом в прошлой жизни, но долг, э, э, знаете, это вот приведу пример, чтобы вы правильно понимали, что это за э, число, которое мы сейчас рассчитаем. Вот смотрите, э, например, вы э, приходите, ну, допустим, на работу, да, и вам сразу дают аванс. Знакомая ситуация, вот аванс получали когда-то, но ну, раньше это было очень популярно, я помню. Если знакома, поставьте плюсики. Да? Вот пришли, только начинается месяц, и вам дают аванс. Вы, как бы, еще не отработали, да, вы не поработали, вы только пришли, но вам уже выдали какой-то аванс. Да? То есть, как бы наперед, еще до того, как вы что-то сделали своими руками. И мы, когда рождаемся, то мы авансом получаем способности, потенции, да, внутренние ресурсы, они нам выданы, выданы авансом, да, каждому человеку свои, исходя из вашей карты рождения. То есть получается, что мы как бы оказываемся в долгу перед своей воплощенческой структурой, перед своим духом, в плане того, что нужно вот этот выданный да, потенциал реализовать его э, необходимо развить свои способности и таланты научиться применять и реализовать понятно что имеется в виду именно в этом расчете под словом э, должник плюсики если да ребят сейчас я проверю как там у нас на ютубе дела обстоят нет это не авто вебинар почему вы так решили просто я не всегда заглядываю на ютуб так, уроки судьбы, родовые хвосты, это вы ответили на что такое карма, окей. Угу. А, говорю для тех, кто смотрит на ютубе, живой вебинар, извините, если я не так прям постоянно заглядываю, у меня один экран, не все комментарии ваши вижу, но это живой вебинар, так что не переживайте, пишите свои вопросы, пишите свои комментарии, я буду стараться отвечать. Итак, карма должников, мы все с вами по сути должники, да. мы получаем авансом то, что нам необходимо реализовать, и получается, что это то, что происходит с нами в текущем воплощении, да? с момента нашего зачатия до вот текущего момента сегодняшнего. Да? И нам необходимо с вами отработать так называемый минусовой багаж. Вот вместе с талантами, вместе с ресурсами и способностями дается еще утяжелитель. Иначе было бы все просто, согласитесь, да? Вот наделили талантами и способностями, давай, дорогой, реализовывай. Нет, не так происходит развитие и эволюция. Происходит через преодоление. Некоторых препятствий, что являются препятствиями у нас, это наши внутренние демоны, как я их называю, друзья мои, это наши страхи, это наши комплексы, это наши негативные эмоции, это наше раздутое эго, да? это неспособность проявлять там сочувствие доброту, то есть так называемый минусовой багаж. И на самом деле все просто, до тех пор, пока вот этот минусовой багаж, карма должника не отработана, во-первых, нет доступа к потенциалу в полной мере, да, чтобы вот засиять, засветиться да, и достичь благополучия, а во-вторых, нет на самом деле глубокого чувства самоудовлетворения, но вместо этого, как правило, начинаются проблемы со здоровьем, да, начинаются какие-то потери, денежные потери, какие-то негативные повторяющиеся ситуации, да? конфликты, которые полна жизнь человека, ну и депрессии, запои и так далее. Вот это я вам сразу рассказываю, как работает эта карма должников. Да? Так, карта судьбы, университетский курс эзотерики. Спасибо, Евгений, благодарю вас за комментарий, благодарю. Итак, ребят, давайте посмотрим у кого какой должок, с чем надо работать, как его посчитать. Вам нужно записать свою дату рождения, но не так, как мы привыкли с вами записывать, а наоборот. То есть вначале написать год, потом месяц, потом день. Возьмите сейчас листики и запишите свою дату рождения наоборот год месяц день и вот последняя циферка которая у вас получается это и будет число вашего кармического долга вот в моем примере например да, там 1967 год восьмой месяц 13 число последняя цифра какая 3 да? вот число цифра 3 будет числом кармического долга. Посчитайте, ну, запишите свои и напишите мне, э, у кого что получилось. У кого что получилось. Угу. Если у вас заканчивается на нолик, э, то надо брать ноль и цифру, которая стоит перед ним. Да, вот так умнички угу. так лора тоже считайте запишите дату рождения год месяц день и последняя цифра это число вашего кармического долга Так, угу. э, 01 нет тогда не 01 Инна, тогда просто 1. 0 мы берем только если на 0 заканчивается. Например, это будет число 10, 20, 30. Да? 10, 20, 30 заканчиваться будет на 0. Тогда мы берем 0 и цифру, которая стоит перед ним. Если заканчивается на цифру 1 и выше, то мы берем только ее, только одну, ребят. Понятно? Угу. Хорошо. Ну, давайте разбираться. Думаю, что все посчитали. Да? Кто хотел, написал. Мне, правда, мало. Ребят, пишите, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Мало цифр. У нас гораздо больше в комнате, чем вы прислали своих данных. Не, не, не стесняйтесь. Я ничего с этими цифрами делать не буду. Но я увижу, что вы посчитали правильно, и у вас нет вопросов. Хорошо, давайте смотреть давайте будем посмотреть Итак, все у кого получились единички сейчас можете мне как раз написать единички это называется должник гордыни жизнь человека такого напоминает бег с препятствиями а, пока не будет проработан вот этот вот минусовой багаж а, гордыни минусовой багаж гордыни а, единички я сам я сама мне не нужна помощь я все знаю лучше я могу сделать лучше это все относится до да, к минусовому багажу единичек и как проявляется этот э, долг а, недовольством собой своими результатами в жизни я кстати буду благодарна если будете писать комментарии единички у кого единички пишите комментарии сейчас не стесняйтесь да? а, это может быть связано с денежными потерями а, это может проявляться как конфликт с властями с госучреждениями да? что это такое это значит что человек свой минусовой багаж не проработал он в долгу у высших сил и пока он не проработает свою гордыню да, не получится достичь благополучия Будут возникать какие-то неудачи, неудачные попытки создания бизнеса, своих проектов. Да? Ну, вот это вот все по первому, ребята, по первому коду, да? первый код. Чтобы разобраться с этим, здесь вам, если говорить о моем тренинге, поможет пакет ученик и кармическая нумерология. Первый пакет, потому что вы начнете понимать себя и свой минусовой багаж. Вот очень много о том, как проработать минусовой багаж, я рассказываю именно в первом пакете ученик. Ну а с кармическими коррекциями сам Бог велел разобраться. Идем дальше. Ребята, двоечки, у кого двоечки, напишите сейчас. Да, вижу ваши комментарии, в точку все присутствует. Поняла свои проблемы. Угу. Я рада, ребят, благодарю, что пишете комментарии, мне это очень ценно. Давайте дальше. Двойки у кого есть, ваш долг идентифицируется как должник страха. То есть нужно, по сути, справиться со страхом, со своим. И из-за этого страха вас часто используют, манипулируют. Вы попадаете в ситуации, где вами манипулируют, и вы не знаете, как из них выйти, как справиться с этими ситуациями. Вы можете бояться заявлять о своих потребностях, боитесь рисковать, не умеете говорить нет. Это все связано со страхом, Страх, мнительность самокритичность большая очень удвоек. И пока этот страх не проработан, вот этот да, минусовой долг. Естественно, будет проявляться только минус, да. Вместо того, чтобы вы могли выйти на плюсовой уровень двойки. Да, это там коммуникабельность, потрясающие деловые отношения, миротворчество и так далее. Да. Понимаете, пишите двойки, комментарии свои. Вот. Uh, у двоек основной uh, долг – это страх, нужно справиться со страхом, страхом быть собой, страхом проявляться, страхом uh, вообще заявлять о своих желаниях uh, и о своих потребностях. Если у вас 20, то у вас будет и двойка, да, надежда, плюс еще 0 добавится, 0 тоже имеет свое значение. Да, у кого 20, у вас будет и двойка, и ноль. То есть нужно будет работать со страхом, и еще поищем, по нулю, не маловажным. Да? Вот. Самокритичность, да, еще и переживаете, что кто что подумает, что вы сделаете что-то не так, переживаете, особенно по поводу критики в свой адрес, да, Людмила? Я знаю, ну, как двойки проявляются. Я, в принципе, все коды уже изучила за столько лет работы с клиентами. Вот Какой плюсовой уровень у единицы – это лидерство, это инициативность, это реализация проектов. Вы выходите да, в плюс, когда вы справляетесь с гордыней. Вот. Да, важно мнение окружающих, совершенно верно, очень важно, важнее своего собственного иногда. Окей, благодарю, что комментарии пишете, двигаемся дальше. Тройка. Есть у нас тройки сегодня? Спасибо за комментарий. Благодарю вас. Есть ли троечки у нас? Угу. Тройки у нас должники слова. И это действительно так. Что такое должник слова? Я не знала просто как это назвать корректно. Ну, вербальный должник. И, а, как это сказать? Вот У меня не получилось это одним как бы, словом, предложением сформулировать. Я написала должник слова. А на самом деле тройки должны очень четко понимать, что они говорят, как они говорят. Говорить хорошие вещи, правильные, честные вещи. Не говорить негатива, да? не тиражировать негатив через свой род да, не сплетничать не распространять клевету неверные непроверенные новости негативную информацию и э, очень это касается у троек особенно критики других и критики себя. Вот если это не проработано у тройки, то у них сразу начинаются проблемы со здоровьем, и у них начинаются еще и проблемы с собственным жильем, удивительным образом это проигрывается. Да? В жизни много каких-то иллюзий, самообмана, сами могут сталкиваться с шантажом, когда их шантажируют сказанным ими словом, да, из рассказанной истории, или поделились, может быть, какой-то информацией, может присутствовать потеря репутации в их жизни, возможно, потеря имущества, много очень зависимостей у троек есть, потому что, ну, вот этот минусовой багаж, он на самом деле очень тяжелый, то есть это, по сути быть честным самим собой и честно выражать себя, транслировать себя в мир и ни в коем случае не вредить словами другим людям. Да? Вот. Пока это не проработано, то тройка не может выйти на свой плюс, у троек это творчество, это очень сильный, мощный творческий поток, да? и это здорово. Вот, троечки напишите комментарии. Естественно, этот э, долг э, может быть э, отдан через осознанную э, работу да, э, над собой, но э, лучше всего, конечно, сделать кармические э, коррекции, особенно ну, там, если кому-то навредили своими словами, своей критикой, своими высказываниями. Ну, Валентина, в плане ничего себе не вижу, я бы тоже хотела так сказать, но я, например, знаю, что я иногда своими словами могу навредить, могу человека вогнать в состояние, ну, грубо говоря, обидеть могу. Я тройка, я знаю, что у меня есть, я должник слова, мне нужно очень контролировать свои слова. И как бы мне не хотелось выглядеть белой и пушистой, как вы написали, суперпозитивно, я знаю, что во мне до сих пор проявляется этот минусовой багаж, сколько э, я с ним не э, работаю. Да? Поэтому учитесь на себя смотреть объективно, в том числе. Вот. Э, это важно. Да, так, много иллюзий. Откуда все беру, сама придумываю. Конечно, лежу, Вот когда делать нечего, смотрю в потолок и придумываю, славно. Просто атака, то, что 4 образования и больше 20 специализаций, это оно так, не имеет к этому отношения. Так, всегда стараюсь исполнить обещанное. У -у -у, язык впереди мозга бежит. Благодарю за комментарии. Так, вербальный должник, обостренное чувство справедливости, все в глаза рубить с плеча. Да, это об этом, Людмила, тоже в том числе. Угу. В том числе. Дальше идем. Четверка. Четверка у нас должники труда. Вот проблемы с материалкой тогда, если неправильно человек трудится. Четверки в принципе должны много трудиться, карма у них такая, да, такая задача, если особенно у вас это в день рождения, и они как правило любят трудиться, но если делают это неправильно через минус, да, то у них начинаются проблемы. Какие? отсутствие чувства радости, да? отсутствие удовольствия от того, что они делают. И, естественно, начинаются проблемы со здоровьем, когда нет радости и удовольствия в жизни. Может присутствовать обман со стороны близких, например, использовали, да, обманули там на предмет тех же денег и финансов. Могут пользоваться ответственностью, гиперответственностью четверок. И если четверка проявляется по минусу, то есть она не видит радости, не умеет получать удовольствие от процесса своей работы, не умеет отдыхать, тогда начинаются проблемы с материалкой. Да? И невозможно реализовать потенциал четверки, который в принципе говорит о том, что четверка ну, может работать гораздо меньше и получать гораздо гораздо больше самое главное делать это правильно чтобы делать это правильно нужно избавиться от своего минусового багажа да ну от, вот этой гиперответственности, от ощущения тяжести жизни от деятельности из чувства долга и так далее ну по четверкам честно говоря лучше всего конечно работают кармические коррекции потому что четверки очень много на себя берут и у них так называемая программа сама порчи срабатывает Они, да, в такое состояние четверка может ввиду своей энергетики впадать что сами себе же э, наносить вред и поражение если есть у нас четверки э, напишите пожалуйста комментарии так давайте я посмотрю что у нас на Ютубе. Угу. нет четверок, да? а есть напишите тогда комментарии как у вас это проигрывается? Пятерки, если есть, ставьте пятерочки в чат. Так, по четверкам. Угу. Очень похоже. Окей. Четверка, все так. Ага, Маргарита, ты у нас четверка. Угу. Э, пишите, не стесняйтесь. Это же как самознание. Это важно. Где вы еще узнаете о себе? Окей, пятерки. Это «Должники чести». Очень интересная а, программа, пока не справляется с вот этой своей кармой, долгом, чести, очень сложно с самореализацией. А, их все время бросает по жизни туда-сюда, а, при этом присутствует чувство внутренней неудовлетворенности, и кажется, что вот, а если я вот это попробую, то будет лучше, или если я туда пойду еще, то вот здесь, да, найду я свое счастье. Ну, сложно найти занятия по душе и из-за этого получается что жизнь как бы опрокидывает много раз невозможно достичь успеха здесь у пятерок они частые клиенты долгов и кредитов на самом деле не только они но чаще чем другие да? вот и долг чести что это держать свое слово доводить начатое до конца это все про пятерок да про вот эту э, минусовой багаж оставаться верным своему выбору, да, вот это нужно научиться делать пятерки, когда они это учатся делать, то тогда они выходят в плюс, у них прям таланты начинают развиваться, они могут становиться известными, очень успешными, очень востребованными, но для этого нужно проработать свой вот этот должок чести. Как проработать этот долг, естественно, я рассказываю на кармической нумерологии, вот. Так, оказывается, моя мама молодец, а я думала иначе. Она пятерка. Угу. У кого еще пятерки? Пишите комментарии. Ребят, все а, кармические долги, которые я вам называю, да. Их можно осознать, понять и скорректировать с помощью карты своей. Первый уровень, вот, когда мы карту судьбы изучаем, строим и изучаем пакет ученик. И второй, то, что касается кармических коррекций. Напоминаю просто, чтобы вы не боялись, что теперь делать. Так, мама борется за честь всю жизнь, угу. но здесь это не только честь, Наталья, здесь еще держать слово, да, вот для пятерок очень важно доводить начатое до конца, оставаться верным своему выбору, вот это вот э, про пятерок, а их очень часто сносят, да, э, вроде выбрали это, а нет, хочу вот это, начали что-то, не довели до конца э, и, да, в другое пошли. Вот это про это. Угу. Хорошо, двигаемся дальше. Шестерка это должники знаний. <меш> Многое знают. Шестерка вообще очень интересный код такой. Но если свои знания транслируют без запроса, если умничают, если да, вот там, начинают учить жизни, когда они просили, то на самом деле у них не очень хорошо жизнь разворачивается. Испытание за испытанием может быть. Да? дело в том что шестерка должна свои знания обязательно применять все то что они знают все то что они умеют но либо через профессию либо когда просят и когда спрашивают да, обязательно им нужно делиться знаниями и если этого шестерка не делает то э, она начинает э, притягивать негативные события к себе. Э, у у нее начинает формироваться низкая самооценка. Как так? Вот меня не спросили, мое мнение не важно. Да? Э, э, ну, у шестерки, в принципе, есть программа заниженной самооценки. Но вот если еще и как бы, не работать над собой, то она усиливает. Шестерке необходимо много трудиться, пока она не поймет, что через знания может прекрасным образом получать деньги да, и обеспечивать себя. Свойственно потеря крупных денежных сумм, особенно когда критикуют близких, учат жизни близких, принципиальность, когда включают, и могут быть проблемы со здоровьем с раннего возраста. То есть нужно проработать вот этот свой должок, да, чтобы выйти на свой плюс. У шестерки это наставничество, это кураторство, это мастерство, профессионализм. Они такие, они многое знают, но им мешает вот эта, как сказать, принципиальность, критичность очень развита у шестерок. И помощь без запроса, то что называется, это мешает по жизни. Мы считаем 6 и 06, если у вас... Нет, какой 06? Нет у нас даты 60, да? у нас как бы 31 день в календаре. Поэтому нолик, да, и 1, 2, 3 перед ним может только стоять. Если у вас на 6 заканчивается, то это про вас, если на 0, то это не про вас. Вот, напишите комментарии, у кого шестерки. Так, у меня 6, спасибо, многое в точку. Людмила, низкая самооценка, проблемы со здоровьем с раннего возраста. Угу. У внука, не очень любит пахать, любит то, что любит, тогда будет трудиться. Но это, в принципе, правильно. Угу. Так, Ирина, так это прям про меня. Так и прет, даже если не спрашивали. Вот, ну, хорошо, что узнали, теперь знаете, с чем работать, да, Разобраться, конечно, с этим своим потенциалом нереализованным можно. Для этого просто нужно изучать себя, изучать свою карту. Ну и сделать коррекцию по необходимости. Но я рада, что вы откровенно начали писать. Наконец-то нормально можно поработать. Да? Семерки. Кто у нас семерки? Пишите. Семерки – должники любви. Вот так, как бы это ни звучало. Поэтому очень часто у семерок либо отсутствует семья, либо отношения, как называется, как на айсберге, достаточно холодные. Каждый сам в своей зоне находится. Или могут быть отношения, когда семерка себя чувствует, все равно одиноко в отношениях. Да? Почему? Потому что семерка не умеет открываться, она не умеет. Она не способна к эмоциональной близости, как правило, да, сложно с выражением чувств очень эмоций своих. Они вот, скажем так, тремя заборами обычно закрывает свой внутренний мир от всех, естественно, возникают сложности в построении отношений. Все связано с тем, что семерки себя не любят, и они должники, оказывается, любви, нужно-то научиться любить себя. И из-за этого что получается? Трудность в общении с противоположным полом, да, могут быть измены, предательства, манипуляции, могут быть насилие даже, да? например, в детстве или ну, в отношении взрослых, может быть потеря партнера, кстати, внезапная смерть партнера, вот, да, есть у меня тут примеры тоже, интересно так, несколько причем человек с такими историями здесь в Дубае. Ну, может быть, множество как бы попыток создать отношения, которые ничем не заканчиваются. Да? Пока не будет проработан этот минусовой багаж. Цинизм, скептицизм, закрытость, замкнутость, поиск, ну, то есть это самокопание и отсутствие любви к себе. Опять же таки, как с этим разбираться, нумерология отношений очень хорошо помогает, это пакет студент, карты судьбы и кармическая нумерология. Так, семерки напишите, один у нас человек, ну, Людмила, напишите, как там у вас с этим проявляется. Так, переходим дальше, к восьмерке, тоже пишите, у кого восьмерки. Так, моя подруга Семь, все верно. Слана, нет совпадений, хорошо. Так, Ирина очень похожа. Людмила, отношения как на айсберге. Чувство высказываю, но действительно себя не люблю. Постоянно ищу в себе недостатки. Да, это самокопание называется у семерок. Любимое их занятие. Вот. Во втором все было хорошо, но внезапная смерть его выбила из седла. Вот то, что я вам говорю, да. Потеря любимого человека, внезапная смерть партнера. Это карма семерок. И семеркам обязательно нужно делать коррекции, особенно по своему кармическому числу, да? особенно все, что касается кармы отношений. Итак, восьмерки. Восьмерки должники рода на самом деле, пока не налажены правильные корректные взаимоотношения в роду будет не вести в делах может не вести в бизнесе невозможность реализовать себя в полной мере приступы неконтролируемой агрессии что довольно таки часто наблюдаю сейчас тоже Повторяющиеся сценарии негативные в работе, например, увольнение или подстава, или очень много наваливается, но не оплачивается, да, и так далее. Хронические заболевания, которые передаются по наследству, трудные родственники, с которыми очень трудно общаться, да, или даже бывает унаследование, да, трагической судьбы предков, вот. Когда-то кто-то там, не знаю, там, умер, да, вот у меня из примеров было, uh, упал с лошади, uh, да, там, дед, uh, сломал шею, вот uh, внук uh, на мотоцикле разбился, сломал шею, да, ну, то есть повторение вот таких вот трагических uh, событий тоже может быть. У восьмерки нужно наладить корректные взаимоотношения в роду. Причем это не значит, далеко не значит, чтобы вы сразу понимали, там, всех простить и всех целовать в попу. Нет. Это наоборот, очень четко выявить, кто является в роду паразитом, кто является для рода кормящим, правильно выстроить взаимоотношения с этими людьми, если надо отдел, отделиться да, от паразитов и напрямую взаимодействовать с духом, с эгрегором рода. Вот. вот эти коррекции я даю на кармической нумерологии, это третий пакет моего курса. Восьмерка очень сильное число, вы когда выходите в свой плюс, ну это статус, это большие деньги, это власть, это продвижение, это действительно большие деньги, но вам нужно справиться со своим вот этим вот долгом, проработать правильно именно родовые программы. Вот так, ребята, так, точку про 8 сыны дочь не могут найти взаимопонимания угу. восемь подсознательно чую мои неудачи идут из глубины рода род вообще штука сильная ребята я уже очень сильная мы даже вы даже не представляете не все можно рассказывать в прямом эфире, да? но, поверьте мне, в определенных сессиях, когда начинаешь заглядывать в рот, такие вещи видишь просто, что ты понимаешь, ну, как бы все в твоих руках, хочешь жить лучше, нужно включать осознанность, нужно использовать инструменты, которые предлагает жизнь, да? делать коррекции, и только так можно оставаться да, в плюсе и на плаву. Ладно, двигаемся дальше. Так, у моего брата очень пострадал сын в 6 лет. Теперь инвалид с детства. У брата прослеживается невозможность реализации себя. Угу. Значит, надо делать коррекции родовые. И девяточки у нас остались с вами. Кто девятки? Напишите, пожалуйста, у кого девять. Это должники силы. У девяток обычно тяжелая судьба, много испытаний. Алкоголизм может развиваться после 30 лет у девяток, вот. сложности с, с тем, чтобы сделать выбор в жизни правильный, отсутствие поддержки со стороны близких наблюдается, ощущение такого тотального внутреннего одиночества может быть непризнанность да, своими близкими, своим окружением, ну, своими современниками. Давайте назовем это так. Ощущение, что вас не любят, что весь мир против вас, или что вас сглазили, что не везет. У девяток такое бывает, да? или что жизнь протекает бесполезно. Вот это все про девяток. Если они не отдают свой долг силы. А что такое долг силы? Это значит решать свои задачи с помощью силы да, продавливая ситуации настаивая то есть отсутствие вот этой гибкости у девяток это есть у них и внутренней агрессии очень много и если девятки при всем своем скажем так потенциале он у них огромный у девяток тоже если мы про плюс будем говорить о боже там же и целительство причем на уровне тела на уровне души там умение работать с информацией и знаниями помощь очень много всего в плюсе когда девятка справляется с вот этим своим долгом да, продавить Доказать, показать, настоять, э, ни у кого не просить помощи, э, внутреннюю агрессию транслировать. Вот, девяткам нужно научиться с этим справиться, тогда они становятся просто незаменимыми участниками да, э, социума. Они могут очень много пользы принести, но только тогда, когда получают доступ к своему внутреннему потенциалу, то есть когда прорабатывают свой долг. Э, с девятками, поскольку они еще и очень умеют обижаться, Обидчивость большая То ну, Скажем так Обязательно нужно делать кармические коррекции Надо просить помощь или нет Конечно надо Надо уметь просить помощь А девятки этого не делают Они считают нет я сама Я сам сильно Не буду просить Не буду унижаться да? А надо просить А надо просить так, знаю мужчину такого, сами не подпускают к себе близко, агрессивны в общении, не просят помощи, даже больше отталкивают от себя. Вот это то, что я говорю, сила есть, поскольку девятка, но ну, это взрослое число, да, от одного до девяти, девятка у нас заканчивает, в принципе, вот этот вот виток эволюции. Потенциал мощный, сила большая, но надо же уметь ею пользоваться с умом. Нина Князева, если число 19, надо считать 9. Да? Вы если написали дату рождения, год, месяц, год, вот последняя, только последняя цифра нас интересует. Последняя цифра в 19 это 9. Угу. Вот, ну, девяткам обязательны кармические коррекции. И ноль, у кого есть ноль, это серьезный вид долга, скажу я вам, дорогие друзья, это то, что называется должники духа. Что это значит? Это значит, что в предыдущем воплощении потенциал человека не был использован. Ну, то есть, да, вот то, что я вам сейчас назвала по каждому коду, какой-то код был у человека, и он так и не вышел на реализацию своего потенциала в предыдущем воплощении. То есть Жил по минусу, проявлялся по минусу да, своего э, кода, не справился с минусовым багажом. То есть он стал должником духа, он ресурсы, таланты получил в предыдущем воплощении, но их не реализовал. И это будет показано э, в вашей дате рождения, в том э, варианте, в котором мы его записали, циферкой 0 в конце. То есть это касается тех, кто родился 10, 20 и 30 числа. Вы должники духа. И что это значит? Это значит, что э, ноль может включать в себя все виды кармических долгов, о которых я вам э, рассказала да, сегодня, по каждому из кодов. Может включать в себя все виды этих кармических долгов или усиливать э, долг, рядом с которым он стоит. Вот он будет усиливать ту цифру, рядом с которой стоит 1, 2 или 3. Да? То есть по одному вы помните то, что я вам рассказывала, гордыня, да? по двойке страх, по тройке слова со словами, вот. ноль будет усиливать эти долги, ну то есть еще больше усугублять эти ситуации. И здесь обязательно нужно, если у вас ноль, вам просто необходимо знать свое предназначение, свои жизненные задачи, потому что вы благодаря этому поймете еще, где вы налажали в прошлом воплощении, что вы не реализовали. Это можно посмотреть с помощью нумерологии. Ну и, конечно же, рекомендуется кармическая коррекция на всех уровнях. Вот. У кого нолик, напишите, как себя чувствуете. Так, всего напис... Писала, издала книги научилась просить о помощи о тотальном одиночестве правда ближе всех герои моих книг угу. благодарю за комментарии елена вот так ребята так что если нолики у меня 30 у сына 20 но а как называется, Face the true. посмотрите правде в глаза, нужно ей посмотреть. И эта информация ни в коем случае не должна вас вести в состояние, ой, все пропало, это должно вас вести в состояние, так, отлично, я узнал и понимаю, что мне теперь надо делать, да? что мне теперь надо делать. Вот. Те, у кого нолик в конце, обязательно нужно, ребят, заниматься духовным развитием. Ну, по кодам, в целом, вам рассказала, это один из расчетов, да, я вам поделилась, один из способов расчета кармы. Их на самом деле есть много в нумерологии, поэтому я люблю нумерологию. Можно посмотреть и долги, и задачи, и уроки, и потерянные потенции, и где их еще можно посмотреть, да, вот наши долги. Ну, давайте так... Такой кратенький вам обзор, конечно, подробно и детально на тренинге, но сейчас тоже, чтобы было понимание, где еще скрыта карма. Если мы говорим о долгах, она может быть скрыта еще конкретно в дне рождения, если вы родились 11, 13, 14, 16 или 19 числа. Да, это числа кармических долгов. Подробно очень рассказываю о каждом из них на тренинге. Также, если мы, например, используем другой способ расчета, псих, психоматрицу или квадрат Пифагора, думаю, что вы знакомы с этим, но ну, если не знакомы, можно в любом расчетчике рассчитать. И вот э, если у вас отсутствуют какие-то цифры или цифр много, да, там в ячейках 6 или 7, это будет говорить тоже о кармических долгах. Плюс карма может быть зашифрована в имени человека или в фамилии, или... В отчестве. в отчестве, это будет связано прям с родовыми программами, да, передающимися по роду в имени, это с вашей личной кармой будет связано, вот. в жизненных периодах у нас вылазит карма, да, вот вы рассчитали жизненные периоды, и ä, попадается кармическое число в жизненных периодах, тоже будет говорить ä, о кармических уроках в данном случае, кармических задачах. Если у вас в психоматрице 3 шестерки или 3 восьмерки, это прям такие шикарные знаки кармические, это кармические задачи, да, это не долги, вот, ну в самом дне рождения человека. Ну вот эти вот все методы расчета, естественно, с трактовками, ребята, все это я даю на своем тренинге, Карта судьбы, ребят, слайд не буду перелистывать, будет запись вместе со слайдами. Ну ладно, давайте на минутку перелистну, фотографируйте, если вам это важно. Но мы же высылаем как бы записи, можете спокойно себе смотреть в своем режиме, в своем темпе, да? Ребят, плюсики, понятно, как, где, что мы можем посмотреть и что мы можем узнать о своей карме с помощью тренинга Карта судьбы. Плюсики, если это понятно, да? 6 единиц это тоже переизбыток, должно быть 5, ну максимальное число 5, если больше пяти, это уже число кармического долга, давайте сейчас туда не будем идти, на курсе, если вы у меня в курсе записаны, то я там рассказываю значение, ну отсутствие цифр, переизбытка цифр, что это обозначает с точки зрения кармы, психоматрицы, угу. Вот, ребята, чем ситуация усложняется? Есть такое понятие, как кармические циклы. Да? То есть не все даже так просто. Не просто мы имеем там задачи, кармические уроки и долги. Дело в том, что жизнь она все время вот так вот развивается по спирали, да? И вот смотрите, если на каком-то, ну давайте на бутылке покажу, вот по спирали развивается, да, вот так вот, вот так. И если на каком-то уровне Например, ну давайте вот у меня тут написана буковка какая-то, вот здесь стоит кармический долг, то неважно на каком витке спирали вы будете проходить, вы будете все время этот долг, ну он будет резонировать, да, то есть, ну вот как царапина на пластинке, да, если она идет через всю пластинку, то какую бы мелодию она ни играла, все время будет на месте царапины иголка прыгать. То же самое происходит у нас в жизни, ребята. До тех пор, пока вы не отрабатываете свои кармические долги, это даже не те, которые я вам сегодня показала, хотя собой багаж нужно с самого детства отрабатывать, да? а вот прям есть, когда конкретные кармические долги, там по отсутствию цифр психоматрицы с определенными числами в имени, отчестве или фамилии, или в дне рождения, да, то ну, вот мы их не отрабатываем, Цикл завершился, и новый цикл снова нам будет предъявлено, необходимость решить эту ситуацию, да, развязать этот кармический узел. Но каждый раз, на каждом витке как бы, ситуация будет усложняться. И циклы есть разные, есть 5-7-9-летние циклы. Кармические ситуации повторяются, но они утяжеляются, усиливаются с каждым новым циклом поэтому чем раньше вы разберетесь со своими кармическими долгами поверьте мне тем лучше для вас тем быстрее в вашу жизнь войдет позитивная энергия войдет благополучие достаток о котором вы хотите да и возможность вот жить радоваться занимаясь любимым делом еще и получать за это хороший доход чем быстрее на да, время ребята очень ценно и бежит оно очень быстро О боже мой я вот не могу поверить, что вот уже и Новый год. Ну Но просто колоссально быстро бежит время. Так важно успевать, успевать быть в осознанности, ловить те возможности, которые приходят да, в жизни, и прорабатываться, да, прорабатываться, прорабатываться. Кроме вас это никто не сделает, поверьте мне. Вот никому нет дела до ваших кармических долгов. Но есть проблемы, так это ваши проблемы. Да? Что-то не нравится, так это вам не нравится не удовлетворяет достаток, так это ваши проблемы. Ребят, никому нет дела, кроме вас самих до вас. Поэтому включайтесь и напишите мне, хотите ли вы свои проблемы решить уже сейчас, нужна ли вам коррекция вашей карты, как вы чувствуете, нужна ли вам, конечно же, помощь профессионала. Потому что самостоятельно тоже с этим совсем трудно, ребята, справляться. Поставьте плюсики, если вы... Хотите да, воспользоваться моей помощью, откорректировать карту судьбы, решить свои проблемы уже сейчас? Плюсики в чат. Так, как корректирую, расскажу. Ну, медитация тоже вещь хорошая, но коррекции происходят не за счет медитации. Существуют специальные технологии на сегодняшний момент, которые позволяют проработать на уровне блока, блока мозга, блоков каузального тела, на уровне каузального тела. Медитация – это приятное дополнение, ребята, для коррекции. Итак, если вы хотите, вижу ваши плюсики – Большое спасибо, можете еще доставлять плюсики, если не все успели. Как я уже говорила, справиться с кармическими долгами и реализовать свое предназначение можно с помощью изучения своей карты судьбы. Потому что карта судьбы, она затрагивает все сферы нашей жизни, и финансы, и отношения, и здоровье физическое, духовное, да, саморазвитие, и, конечно же, предназначение и самореализацию. Плюс мой тренинг, он включает в себя еще и коррекцию кармических задач и долгов. Вот это все в моем тренинге. Какие есть варианты участия? Сейчас внимание на экран давайте посмотрим самый первый вариант абсолютно доступный каждую я бы даже рекомендовала вообще это в школе проходить но ну, жаль нам этого не преподавали но зато сейчас можем научиться и детей своих научить это пакет ученик там 6 уроков его стоимость всего лишь 6 900 обращаю ваше внимание что эта стоимость на актуально только до 30 ноября, причем если вы зафиксируете эту стоимость, да, ставите заявку, 6 уроков за 6 900, запись всех уроков, рабочая тетрадь, и здесь за этот первый пакет я научу вас полностью рассчитывать вашу карту судьбы, и э, все трактовки всех кодов, вы не только познакомитесь с ними, вы на, на примерах да, изучите, прочувствуете, как работает каждый код, то есть узнаете свои таланты способности самое главное предназначение ребята то есть первый блок для тех кто хочет узнать свое предназначение второй блок пакет студент его стоимость на сегодня 11 900 сюда входит 11 уроков 11 уроков за 11 900 всего. Стоимость будет повышаться до 13 900 с 30 ноября уже там, да, после 30 ноября. Чем отличается? Тем, что сюда входят блоки по денежной нумерологии, нумерологии отношений и прогностики, предсказательной нумерологии с анализом жизненных периодов уроков и задач. Кроме того, сюда входит еще свидетельство о прохождении обучения, да, будет выдано вам. И здесь же вы будете добавлены в специальный закрытый чат со мной, и у вас будет возможность общаться со мной в живом режиме, задавая свои вопросы. И в а, прошлый раз у нас хитом продаж был пакет студент, но после прошлого веба хитом продаж стал пакет практик. Пакет практик, он включает в себя 23 урока. Да, посмотрите разница всего в 4000 рублей между пакетом студенты практик а уроков в два раза больше на 12 уроков больше все эти 12 уроков плюс это кармическая нумерология теория и много-много-много ребята коррекций, много именно коррекции родовых программ индивидуальной кармы разные технологии используются ну вот Здесь у вас в пакете практик всего лишь 15 923 урока. Свидетельства тоже получаете о прохождении курса. Специальный закрытый чат со мной, рабочая тетрадь, доступ на год ко всем материалам. К пакетам студент и практик идут бонусы. Бонусы только для участников вебинара, которые оставляют заявки, вам нужно оставить заявку и оплатить в течение трех дней, и зафиксировать стоимость можно, оплатив 1000 рублей, но об этом, обо всем вам расскажет сейчас Олеся. Я расскажу по программе и по вкусненьким бонусам. Бонусы тематические. Значит, если вы идете на пакет студент, вы получаете бонусом тренинг кармотерапия. Полноценный тренинг, там 5 уроков, очень информативный. Если вы хотите прям глубоко, подробно разобраться в теме кармы, для вас это дополнительный подарок, вот этот тренинг. И к пакету практик идет а, на выбор любой блок из моего тренинга «Антикарма». Я расскажу подробнее, там есть 4 Модуля, 4 блока, антикарма безбрачия, антикарма безденежья, антикарма родовых программ и антикарма травм и болезней. Это чисто такой практический курс, там только коррекции, технологии коррекции, там теории нет, теорию я вам выдам в самом тренинге. А здесь вот так, чтобы усилить себя и четко, конкретно проработаться, можно будет выбрать любой на выбор из пакетов, что для вас актуальнее, да, с чем у вас сильнее всего проблемы. Вот так, ребят, выбирайте любой из вариантов участия. Вам нужно пройти по ссылке сейчас обязательно, выбрать тот пакет, который вам откликнулся, я сейчас расскажу э, о программе подробнее, что вкусненького ждет вас в каждом пакете, но хочу обратить внимание, что в таком объеме, вы видите, да, 23 урока, и по такой цене, ребята, тренинг продается последний раз. Это наше, считайте, э, вот это вот предновогоднее предложение, вот эта стоимость этих пакетов, э, она ну, на самом деле... Очень лояльная, особенно 15900 за 23 полноценных урока, причем уроки не по 10-20-30 минут, это полноценные часовые, полуторачасовые уроки, да? ну, то есть это очень большой объем. Информации. Вот сегодня у вас есть возможность, ребята, по такой выгодной цене попасть ко мне в обучение, последний раз мы по такой цене продаем тренинг, дальше тренинг будет разбит на отдельные блоки, отдельно денежная нумерология, отдельно нумерология отношений. Да, отдельно кармическая нумерология, и, естественно, цена будет совсем другой. Каждый блок будет стоить столько, сколько сейчас стоит 4, например, тех же блока. Да? А Какие-то блоки я вообще удалю и буду только в консалтинге или в личных консультациях давать. Так что ловите момент, оставляйте заявки. Выбирайте нужный уровень. Если есть вопросы, потому какой пакет вам нужен, слушайте меня сейчас внимательно и задавайте свои вопросы. Итак, что входит в программу первого уровня пакет ученик? Предназначение, таланты, возможности для вас, исходя из вашей даты рождения. Да? Как влияет ваше имя на вашу судьбу? Как влияет ваш день рождения на вас? Какими способностями он вас наделяет? Что такое голос души, как понять свою внутреннюю мотивацию, как получить ключи от врат в своих возможностях, то есть ваш социальный успех, самореализация, где прописан, в какой сфере, камни преткновения, минусовой багаж, пожалуйста, то, о чем вам рассказывала сегодня, как его проработать, что нужно для проработки каждого кода да, с минусовым багажом. Здесь же жизненные периоды, уроки, испытания, задачи, которые вам положены по судьбе. Как взаимодействовать с представителями мастер-чисел? Например, если у вас 11 или 22, да, вот у вас день рождения такой или по итогу получается, если вы дату посчитаете, свое рождение, это мастер-числа. Вот здесь как взаимодействовать с таким? людьми этот вариант подходит тем кто хочет разобраться в себе особенностях своих способностей талантов и выяснить свое предназначение ребята как я вам и говорила да, вот. второй уровень продвинутая да, карта судьбы это пакет студент здесь три блока деньги в моей судьбе да здесь денежные коды которые зашифрованы в вашей дате рождения фамилии имени отчества здесь коды богатства и безденежья здесь любовь и взаимоотношения в судьбе здесь предрасположенность к взаимоотношениям здесь жизненные периоды уроки и задачи задачи на каждый жизненный период опять же таки кармические уроки и задачи чем отличается один период от другого, совместимость в отношениях, ну, то есть, как понять, каким образом э, проявляться в какой период своей жизни, да, и, наконец-то, э, программа э, «Практик», Здесь все, что касается кармы. Кармические долги, кармические уроки, кармические числа в дате рождения в имени, кармические числа в психоматрице, причины образования болезней, родовая карма, как карма рода влияет на судьбу человека, повторяющиеся судьбы в роду, да, инструменты нумерологии для исправления и личной, и родовой кармы. Ну, в общем, здесь кармическая коррекция, на всех уровнях происходит, то есть этот вариант подойдет тем, кто хочет выяснить свои кармические долги и от них избавиться, то есть откорректировать свою судьбу, да? очистить личную карму и, в общем-то, родовую тоже. Вот так, ребят, подробно рассказала по каждому из пакетов, задавайте свои вопросы, Теперь о бонусах, значит, бонус к пакету студент, тренинг кармотерапия, тоже очень такой информационно насыщенный, я бы сказала, но практики там тоже есть, значит, здесь у нас практика, только практика. Теории много не писали, захотите подробно выпишем описание. Здесь именно с точки зрения практических инструментов, что будет? Практика осознания своей духовной составляющей, практика осознанного управления своими мыслями, кармическая коррекция первого уровня, это свобода выбора, и очень мощная техника кармического исцеления, это круговорот жизни. Да и вот это в подарок идет тренинг карматерапия к пакету студент теперь к пакету практик смотрите на выбор идет любой из блоков тренинга антикарма. Каждый из этих блоков стоит 6900, имейте в виду, вы его можете получить в подарок, просто так. Если идете ко мне сейчас учиться в пакет практик, который и так стоит очень и очень мало, да, за 23 урока всего лишь 15900, а еще и плюс 6900 в подарок, имейте в виду. В зависимости от того, какие у вас проблемы существуют, вы можете выбрать блок антикарма безденежья, это проработка всех денежных блоков. Антикарма рода это сильнейшие технологии работы с деструктивными родовыми программами антикарма болезней это методики исцеления на уровне клеток на уровне мозга опять же таки продвинутые методики энерго и инфосоматики и антикарма безбрачия это снятие венца безбрачия и коррекция отношений все каждый из этих блоков вы можете Выбрать любой на выбор, он является очень классным усилением э, пакета практик. Очень классным усилением пакета практик. Угу. Книгу написать я напишу. Я уже начала. Напишу. Спасибо, Евгений. Благодарю. Есть очень много информации. Тут скорее вопрос времени. Ну, чтобы сидеть, писать, нужно больше свободного времени, наверное. Хотя э, главное захотеть. Да? время найдется напишу так как будут проходить уроки Ну давайте сразу к этому перейдем значит как проходит обучение как только вы становитесь участником тренинга то есть вы выбрали пакет вы оплатили свое участие ждать не надо вы сразу же получаете доступ к первому модулю к первому уровню ученика. Да? Вот, если вы идете только на пакет ученик, отлично, значит, вы к нему и получаете доступ. Но этот пакет вы изучаете самостоятельно, да? очень доступно, уроки записаны, вот прямо разжевано, подробно, ну, вы имели возможность убедиться сегодня, как я объясняю подробно, спокойно, да, структурно, вот, вуаля, как только оплатили участие, сразу получили доступ к первому модулю тренинга. Если вы оплатили участие в пакетах студенты-практик, то после первого модуля вам нужно будет а, прислать мне а, свои домашние задания по первому модулю. Я проверяю, как вы усвоили материал, чтобы это и для меня было, ага, усвоили, и для вас это было полезно. То есть я прошел это, я молодец, я научился. Не просто купил тренинг, и он у меня там лежит где-то, да, а реально прошел обучение тем более если вы идете на студент и на практик то вы же будете получать свидетельство да, прохождение курса значит надо владеть материалом вот проверяют домашние ваши задания и вам открывается доступ ко второму модулю потом к третьему точно так же схема такая очень удобный формат вы не привязаны по времени к ноутбуку вы в своем режиме в свое время изучаете все материалы. Домашние задания присылаются мне после того, как вы прошли все уроки первого модуля, сразу все задания, которые вы хотите, чтобы я проверила, да, которые я даю на уроках, мне на электронную почту, ну, точнее, Маргарите, она уже присылает непосредственно мне, чтобы я себя отмечала в базе, да, кто прислал и какую там я ставлю рецензию на домашке. Все очень просто на самом деле. Изучили в свободном режиме, когда вам удобно, сделали домашнее задание, прошли первый уровень, выслали все домашние задания. Я проверила, вы получаете доступ ко второму уровню. Но что очень хорошее, большой плюс, что мы решили сделать сейчас, если вы записываетесь на пакет студента или практик, то вы сразу же с момента да, записи на курс получаете доступ к общению со мной в закрытом чате в телеграм сразу можете задавать свои вопросы делиться обратной связью комментарии свои писать сразу даже в процессе того как вы изучаете первый пакет вот так ребята вот таким образом построено обучение очень и очень удобно если есть еще вопросы пожалуйста пишите Задавайте, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. На самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, что курс очень выгодный, учитывая его объем и стоимость, наполненность курса. Да? Вот, и... Если вы действительно заинтересованы и нумерологией, и тем, чтобы узнать свое предназначение, и самое главное, тем, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, вам просто повезло, вы должны ловить это предложение, вот это закрывающий вебинар, больше я не буду проводить продаж этого курса, да, тем более по такой цене. Вот у вас есть возможность сегодня, прямо сейчас оставить заявку, попасть в мой курс, хотя бы оставить заявку, если прямо сегодня вы не можете оплатить, да, оставьте заявку, будет возможность еще попасть в обучение по этой цене до 30 ноября вот но на самом деле сам курс очень эффективный научитесь составлять свою полную карту рождения осознаете свое предназначение освоите вот эту мою авторскую методику самоанализа справитесь со своими кармическими долгами проблемами вот и Получите набор инструментов, потому что я много очень даю техник, много даю инструментов коррекции. Вы получите себе прямо в, в пользование инструменты, которые сможете применять периодически. Поэтому этот курс, он хорош как и для тех, кто... Для себя изучает, так и для тех, кто хочет использовать, например, нумерологию в своей практике. Может, вы уже консультируете людей, как психолог, или таролог, или коуч. то Для вас это дополнительный инструмент, причем очень качественный инструмент. Так что ловите момент. Так, давайте посмотрю, что вы мне там написали. М -м -м. Так... Спасибо большое. Скажите, как могу получить подарок? А, так, подарок. Если вы про сессию денежные ловушки, да, то нужно вам написать Маргарите, она вам даст мой скайп, и мы с вами договоримся о времени сессии. Так, ребят, берите курс, классные уроки. Я уже в практике, все доступно, понятно, очень много информации. Благодарю, Надежда, очень приятно слышать. А, или какой подарок это имеется в виду? Я не совсем поняла, Маргарита. Если вы про анкету, да, сейчас, да, анкету Маргарита выложит. Маргарита, куда будет выложена анкета? И всем, кто заполнит анкету, пожалуйста, вот по ссылочке пройдите, пожалуйста, заполните анкету, и всем, кто заполнит анкету, ответит на вопросы, будет выслан подарок на ваши имейлы, e которые вы укажете, соответственно, в анкете. Ребята, если есть вопросы по моему курсу, по моему тренингу, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте сейчас. И действительно хочу вам сказать еще раз, ловите эту возможность по такой цене, в таком объеме, тем более сейчас, в коридор затмений, когда, как говорится, сам Бог велел задуматься о предназначении, разбираться со своим минусовым багажом, избавляться от всего негатива. Да, и делать кармические коррекции. Вот сам Бог велел еще до 5 декабря. Успевайте, успевайте, включайтесь, и ваша жизнь круто изменится. Потому что от того, как мы коридор затмений проживаем, выстраивается будущее на 10-18 лет вперед. Так, слайды возвращать не буду. Астро, получите запись, посмотрите. Вопрос, если есть, ребята, по тренингу, если нет, буду передавать слово Олесе, она вам поможет оставить заявку, у нас много новеньких, если не знаете, как оставить заявку, если у вас есть вопрос, например, о рассрочке, или у вас есть вопрос о том, как зафиксировать цену, или о способе оплаты, или о том, как получить подарки, бонусы то сейчас на все эти вопросы ответит Олеся. Я фонова буду здесь, и если вы пришлете сейчас вопросы конкретно по самому курсу, или вам нужна будет рекомендация, какой пакет выбрать, исходя из того, что у меня такая-то проблема, вы так и напишите, или вопросы сверху, да, кнопочку нажмите, я их увижу, если это личный вопрос, или прямо в чате, и я с удовольствием на них отвечу. Я вас благодарю за внимание, надеюсь, это было полезно. Напишите, насколько вам это было полезно, информативно. И все-таки, ребята, не откладывайте решение своих кармических вопросов на потом. Жизнь очень коротка. Чем раньше мы прорабатываем свою карму, тем счастливее остаток жизни то время, которое мы проживаем. Вот мой котик пришел вам это подтвердить. Прощаюсь на этом с вами, мои хорошие. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Вот Котофей Котофеевич...